Зачем это нужно? Первый вопрос, когда там с главным инженером общаешься или с механиками, то есть это самый такой так сказать, первый вопрос. Ну, История этих вопросов нам понятна. Опять-таки на Западе то, что называется управление активами, зарождалось там, в прошлом столетии. Опять-таки, если вы не знаете, есть целый институт, институт управления активами, который, собственно, является и забойщиком, автором этих инициатив, разработчиком стандартов. В области управления активами. С 94 1994 -го года они выпустили ряд документов, и среди них есть там вот эта вот глобальная среда, так называемый документ. Ну и то, что я считаю самым ценным, это появилось в 2015 году и в шестнадцатом это анатомия управления активами и приложение Subject Specific Guidelines, так называемый. Есть у них план по, по развитию этих документов, соответственно, тема докумен, документирования она у них достаточно живая. Ну и у нас, опять-таки, мы не противопоставляем, просто как компания, которая сверху смотрит на эти процессы. У нас в документах развивались, как вы помните, положения ППР, то есть отраслевые документы о плане предупредительного ремонте оборудования. Те министерства, которые в отрасли были, они выпускали руководящие нормативы. Я думаю, что все там можете плюсики понаставить. То есть система ППР, нефтегазовые. Химическое удобрение, энергетика, то есть все до сих пор, скорее всего, живут по этим старым советским нормам, по правилам, ну, как бы управление, но на самом деле там про ремонты, про периодичность там обслуживания. То есть, как бы управление, оно не так явно описано. Ну, зачем нужны практики? Опять-таки, такие, может быть, какие-то наивные. Можно строить свою систему управления ТАИР активными с нуля, то есть как бы взять чистый лист и начать рисовать какие-то процессы. Но второй вариант – это все-таки использовать накопленный опыт, адаптировать его, точнее, себя под этот опыт. Ну и сравнивать неудачные опыты с удачными, как-то убирать из того, что предлагает вам отрасль. Ну, опять-таки, те, кто занимается этим вопросом давно, знают, что вот на Западе принято рисовать такие красивые, Уровни зрелости, какие-то пирамиды, пауков. То есть такие простые модели, которые менеджменту в первую очередь позволяют сориентироваться, да, с чего начать. Вот мы там хотим построить систему, с чего начать. Среди там упомянул, у нас как бы меня там как-то обострили этой идеологии элементов. У нас есть своя, там на Западе есть своя подход к, к этой проблеме. Но так или иначе все используют какие-то модели.